Вести из Севера против фундаментальной науки. Привет! Сегодня я хочу рассказать про Египет. Если кто прочитал Библию и там нашел много слов о Египте, много пророчеств о Египте, например, египтяне будут воевать с египтянами, Израиль будет отдан вместо Египта, и все эти пророчества стали ясны только сейчас, в последние дни, перед Днем Яговы. Что такое День Яговы? День Яговы ⁇ это поражение Египта. Что такое Египет? Символически Египет ⁇ это фундаментальная наука. Наука объясняет э, практически все. От растений до облаков, э, всю землю, рассказывает, учит людей. И все люди как бы полагаются науке. Наука, она стоит выше Бога для многих людей. И на самом деле в Библии есть Истина. Из-за этой истины будет поражение Египта. Эта истина приходит сейчас, после того как царь Северный запретил свидетелей Ягобы. приходит вести Севера. И мой канал создавалась. Много лет, и я записал очень много видео о изоляторе молнии «Каменный уголь», где энергия молнии, распространяясь по поверхности земли, выходит от всех растений, создает озон, распространяясь по поверхности каменного угля, она замыкает древесные угли, и от древесных углей выходит водород. И многое-многое другое, что я рассказывал, и все это доказывается с помощью слов Яговы, с помощью Библии. Там все есть. Там говорится про большой щит, маленькие круглые щиты и стрелы Яговы. Вот эти стрелы и есть эти иголки растений. В Библии говорится, что будет проложена большая дорога из Египта в Ассирию. И третьим союзником будет Израиль. Это означает, что наука и телевидение будут союзниками, и будет проложена большая дорога. И третьим союзником будет, будут свидетели Иеговы. Еще говорится в Библии будет поражение Египта, поражение и исселение. Это говорится, что наука будет поражена, но будет исцелена. Но это не место, одно место, ну там, где эти пирамиды Хиопса. А Египет это фундаментальная наука, которая находится в в нашем мире и я предлагаю просто посмотреть библию полистайте найдите все слова связанные с египтом и вы узнаете очень много интересного потому что я открыл вам слово Египет и что означает слово Египет. Спасибо за внимание.